В этой руне нет времени, вот ощущение без времени абсолютное. Да? Это состояние, что ты был всегда вот в этом качестве. Вот всегда, ну, я не знаю, миллионы лет тебе, потому что вот это качество, это качество твоего Бога, который тебя породил. Его первопринцип, который он несет своим сознанием. Легенда вообще нам рассказывает, как вообще зародилась душа человека, потом народ собирается, я вам расскажу эту легенду, что когда были создавались люди, они создавались... Ну, по-разному, из разного материала, кого из глины лепили, кого из браха земного, вот наши северные боги, они из деревьев людей ваяли, славянские боги, они из лыка человека плели и своей кровью, Велес его напитывал, ну, то есть на такие вот легенды, но всегда какой-то элемент биологический или духовный элемент бога присутствует в человеке. И вот этот вот человек, элемент, являясь куском его физики ли, личности ли, его сознания ли, превращается в человеческую душу. То есть для бога это сознание, а для человека это душа. Соответственно, развивая свою душу, мы развиваем его сознание, он становится сильнее, умнее, мощнее и так далее. И вот этот вот а каждая личность бога она несет в себе какой-то определенный первопринцип. Да, вот если кто изучал уже мифологию, знает, что у каждого бога свой характер, иногда крайне противный, иногда крайне приятный, иногда крайне хороший, иногда крайне плохой. Да, вот мы с вами частично уже к богам прикасаемся и уже видим, что каждый в имеет свой нрав, свою натуру. Это человеческое отображение качеств личности. Да, качество личности есть, и они проявляются каким-то образом. Но для бога качество личности это первопринцип, который он несет. Какой-то первопринцип, что в этом мире должно быть главное. Порядок или хаос, доблесть, честь, любовь, достоинство, смерть, жизнь. Да? То есть какие-то качества, которые обязательно должны проявиться здесь. Например, естественный отбор. Выжить должен сильнейшим. Это принцип всех богов природы. Они по-другому не мыслят. Выжить должен сильнейший, и расскажи ему, богу природы, про милосердие, про то, что каждый равный имеет право, он скажет, ну, не понимает основ бытия. Да? А есть другие боги, которые как раз напротив считают, что каждый равный имеет право, что каждому надо давать развиваться, и развитие должно идти по обязательно какому-то принципу. Вот северные боги, они говорили, главное доблесть и честь. Если человек поступает по чести, по доблести, по совести, он прав. Есть другие боги, которые говорят, если ты борешься со злом, ты прав, да, шумерский пантеон, например, да, всячески явно боролся со злом. Наши славянские боги, они пропагандировали идею любви, они говорили, что любовь, она сплетет все преграды, любовь оправдывает <coughs> все, абсолютно все. А Египетские, например, боги, да, они говорят о том, что человек должен жить так, чтобы умереть правильно, если он умирает правильно и проходит все стадии становления своего сознания через смерть, проводит его без изменений, то тогда получается, что первопринцип, который, который, который он демонстрировал всю свою жизнь, там подчинение, поклонение, да, обожествление фараонов и так далее, это правильный принцип, так и надо жить. То есть кто с каким принципом побеждает в конце жизни, тот, тот бог и становится победителем. Понятно, что один человек, он мало что изменяет. Но ведь бог разделил себя на множество частей, и носителей первопринципа в мире много, но и богов много, и каждый из вас носитель своего первопринципа, своего бога. На глубинном уровне люди либо находят друг друга, то есть по первопринципам соединяются, потому что у них глубинные ценности, они так и говорят, люди у нас глубинные ценности одинаковые. И тогда не имеет значения, каких они национальностей, какого они вероисповедания, что там у них там в социальном статусе. Кастовость вообще в данном случае не имеет значения совсем, если они вот по этому первопринципу сошлись. Да? Но иногда, редко бывает, к сожалению, это говорит найти свою половинку, вы как единое целое. А вы действительно единое целое, вы личности части одного и того же божества. Конечно, вы одно целое. Но по большей части бывает совершенно иначе, да, люди соединяются по кастами на социальном уровне, обучая друг друга чему-то, это совсем другой уровень взаимодействия, мы его пока не трогаем, мы в основном с ним работаем на так. И вот эта вот маленькая струна, это как раз и есть прикосновение к первозданности, то есть к своему прародителю, в той силе, которая тебя породила, ее может и память -то о ней уже пропала совсем ментального пространства ушла и имя такое возможно вы не слышали никогда но оно вдруг у вас заиграет но узнать имя своего бога это полдела. дела важно понять а какой принцип он нес своей собственной жизни и мы к этому пониманию подбираемся двумя путями либо это имя бога уже звучит у нас внутри нашего сознания когда мы к своей я есть мы приближаемся когда мы к Иссе Ису подключаем и тогда нам всего лишь остается это собрать информацию, всю возможную информацию, которая есть в мифах, в истории, в мифологии, в развитии культа и так далее. Или с другой стороны, мы осознаем этот первопринцип, понимаем, это выше нас, это я. И моя Наут такая, потому что это я, и моя Хагалас такая, потому что это я. И уже изучая все мифологии, искать всех богов, которые несли тот же самый первопринцип. То есть вот таким нет. Вот. Я понятно рассказала? Да? Хорошо. Боги создали людей как помощников себе, помните, люди вносят в этот мир, вносят, изменяют реальность через первопринцип своего бога, внедряют качество победы, и алгоритмы победы так, как велит их внутренняя сила, внутренняя сила. Если вы будете следовать по своему пути, у вас всегда все будет получаться хорошо, качественно, очень.